Правительственная программа финансирования экспорта ориентированных и импортозамещающих предприятий «Один» направлена на оказание государственной поддержки субъектам предпринимательства, осуществляющей экспорт произведенной продукции за пределы страны и открытие новых предприятий, ориентированных на экспорт и замещение импорта. Для получения данного кредита он будет очень льготным. До 60 месяцев можно будет получить деньги на основные средства. Также в рамках проекта мы пошли на беспрецедентный шаг, мы разрешаем рефинансирование для тех экспортеров, которые уже получили. В рамках программы те предприятия, которые работают на экспорт, они должны показать свои контракты, сертификаты качества, и они будут иметь право работать. Для реализации программы уже подписано соглашение с восьми коммерческими банками. Общая сумма кредитования достигла порядка трех миллиардов сумм. Проект запущен в рамках реализации программы джанг каркадам Сапарисаков обратил внимание представителя банков на необходимость поддержки сельского хозяйства страны. Наша общая задача с вами – развить экономику нашей страны, обеспечить рабочими местами. Правительство будет уделять очень большое внимание сельскому хозяйству, и вы знаете, что в программе «40 шагов к новой эпохе» есть очень важный шаг – это создание сельхозкооперативов. И я хотел бы попросить уважаемых банкиров, чтобы вы обращали внимание больше на создание сельхозкооперативов и поощряли их работу. Глава правительства также сообщил о создании единого центра обслуживания бизнеса в самое ближайшее время. Теперь предприниматели смогут получить все необходимые документы и справки за рекордно короткие сроки. То есть бизнес будет получать все разрешительные документы, все разрешительные документы в одном месте. Это будет очень удобно для всех и в том числе для вас, для банкиров, потому что вам будет легче выдавать уже дальше кредиты на основании собранных документов, быстро собранных документов. Да? Многое мы уже будем вывешивать на электронный портал, чтобы тоже бизнес мог получать какие-то виды разрешения уже через, через электронный формат. Это первая правительственная программа поддержки отечественных экспортеров. Как отмечает премьер-министр, это всего лишь первые шаги. Уже сегодня предприниматели могут обращаться в банки за льготными кредитами, которые предоставляются до 60 месяцев, то есть до пяти лет. Перезадбака этого кайнар-ормона ФЛТР,